Еще прекрасное стихотворение Арсения Тарковского На музыку Виктора Берковского Оно тоже про лето, которое почти прошло Вот и лето прошло Словно и не бывало на пригреве тепло Только этого мало Все, что сбытся Подкрыло, берегла и спасала. Мне вправду везло, только этого мало. Листвы не обожгло, веток не обломало. День промыт, как стекло.